На мосты, дорогие мои, здесь я читаю Тарос Любой именно для тебя. Давайте сегодня разберем тему, какие чувства вы вызываете в нем. Поэтому выбирайте, если у вас, соответственно, больше одного молодого человека, то э, можно загадать два варианта. Если что. Поэтому спасибо вам, выбирайте варианты. Первое, второе, третье, четвертое, выбирайте. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Ну, давайте посмотрим, что, какие чувства вы вызываете в нем. Соответственно, здесь а, ты вызываешь в нем благоприятные чувства, ощущения а, некоторого семейного комфортного быта, если, вы, если ты вместе с ним проживаешь. Также ты вызываешь а, спокойствие, если здесь творческая личность, а мужчина какой-то там творец, так скажем, стихи пишет, то здесь, соответственно, вызываешь в нем а, некоторый момент музы и ощущение покоя, ощущение творений, что может покорить весь мир. Здесь больше ты питаешь человека для того, а, чтобы он одерживал верх в своих ситуациях свои, и одерживал верх над всеми своими проблемами и вещами, которые у него встают рано или поздно. Нет, не про не, то, Какая-то пошлая, да. <смех> <смех> Ладно, поэтому здесь и также и десятка пентаклей, и страшный суд, что если у вас брак, либо семья, либо проживаете вместе то здесь может быть долгие какие-то определенные отношения, то все равно вы вызываете в чувство, чувство ощущения покоя. Возможно, правда, человек, питаясь вашей какой-то вот энергией, питаясь вашими фотками в Инстаграме, да, и в Пинтерсе и тому подобное, то может, в принципе, и творить, делать, продвигаться и идти, то есть за счет какой-то вот такой интересный вас. Поэтому, дорогие мои, даже если вы в долгих отношениях, я бы сказала, здесь также все позитивно, здесь у нас, если что, если у кого-то долгие, если отношения, и кто долго, допустим, не видел друг друга, я не могу сказать, что здесь там воскресание каких-то отношений, да, воскресание чувств, если вы, в принципе, не общаетесь, нет здесь, все равно осадок от вас более такой благоприятный и приятный у человека остался, если вы в каких-то отношениях непонятных, либо отстраненных. Поэтому, дорогие мои, здесь прям все вкусно, здесь все позитивненько. Спасибо вам. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Ну, давайте посмотрим, какие чувства ты вызываешь в нем. Здесь у нас десятка жезлов туз, мечей пятерка жезлов, паж жезлов и туз жезлов. Я бы здесь сказала, направленность все-таки у нас присутствует. Возможно, человек гневается. Возможно, человек, если приплетает вас к своему гневу, то на вас. Возможно, человек что-то недопонял. Но здесь по ощущениям вы вызываете в нем чувство желания. Здесь все-таки оно присутствует. Желание. Но здесь, конечно же, в зависимости от ситуации. Если у вас хорошие отношения, то я бы здесь сказала, желание, да, э, в первую очередь, но человек для себя бы хотел бы что-то с вами прояснить, либо что-то понять. Возможно, может быть, ощущение недавних каких-то происшествий, либо, может, у самого человека плохое самочувствие также тоже может влиять и на его вообще восприятие вас и какие чувства вы вызываете в нем. Также я не исключаю по десяточке жезлов. Здесь если у кого э, какие-то ссоры, то здесь прояснение некоторых отношений. Но здесь жар, пыл, страстное все-таки. У нас жезлы, жезлы э, с одним туз мечей здесь все-таки присутствуют. У кого-то есть желание там с вами поругаться, вас покусать. И у кого-то вы вызываете желание, вы вызываете страсти, вы вызываете мандраж. Но в каком статусе именно мандраж от того, что вас хочется придушить, либо укусить, либо по -по похлопать, потому что плохо себя вела и вчера наругалась, вот это большой вопрос. Это в зависимости от ваших, конечно же, ситуаций в, данной, в данном контексте времени. Поэтому вот ты для него такая жареная женщина, которая вот хочется как-то... А, возможно, просто хочется зажарить. И от маршмеллоу... У нас маршмеллоу на одно интимное такое суите, так скажем. На суите у нас маршмеллоу. Слово <coughs> мы выбрали. Поэтому от маршмеллоу витя давайте так. <coughs> Поэтому, дорогие мои, правда, вызывается желание жгучая, но при этом могучая, но смотря, конечно, в каких отношениях в данный момент времени. Возможно, человеку реально плохо по десятке жезлов, как-то все сложно, нагрузки, возможно, физические даже нагрузки, либо просто даже эмоционально здесь также могут быть нагрузки, все-таки по тузу мечей. Возможно, у чего-то у, чего у человека не клеится, и на это хочется вот заорать, и, а ты как раз-таки рядом, либо далеко, и хочется как-то прям как вот. Но здесь жар, пыл, страсть, ощущения и чувство тяжести. Если вы в тяжелых отношениях и немного ну, как-то вдали, либо в непонятных отношениях, то также может проигрываться. Мне спросили сигнификатор по второму варианту от спонсора. Спонсорский вопрос. Сигнификатор. Что за человек здесь? Спокойный и стабильный человек. А рыцарь Жезлов, соответственно, девятка. Спокойно, стабильный, но по рыцарю Жезлов. Но в меру но в меру спокойный, стабильный, движущий, движимый. Также э -э человек действия больше, но потихонечку. Вот если действует, это вот, это хороший, в принципе, стратег на какие-то дальние расстояния. Кстати, человек очень износчивый, э -э долгожители, если что, здесь очень сильные долгожители, либо люди, которые могут выдерживать большие нагрузки и большие какие-то ситуации в жизни. То здесь, я бы сказала, такие, как вот верблюды, которые э, человеку может на какие-то дальние расстояния пройти вот со своим запасом воды. И вот здесь все-таки у нас и рыцари, и рыцари. Возможно, человек также на коне, человек может э, иметь транспорт. Я не исключаю. Человек может иметь что-то за спиной уже, причем по девятке Пентакли что-то иметь. Возможно, дом, возможно, дачу, возможно какой-то. Возможно, дом, дача ⁇ это его машина, почему бы собственный нет. Сильный, страстный человек сам по себе. Но вот если, если что-то дотягивает как-то до конца, если какие-то определенные дела для него встают. Как-то, э, как цель. Поэтому вот такие, такие, из, вот, износостойкие, вот. Люди вот такие. То есть они, они всегда бодры, они всегда веселые. Ну, у них вот что-то, либо дача, либо дом, либо бизнес. У него, у него уже что-то есть. То есть это не простой морячок, не простой там, казачок незасланный. Не-не-не-не. Ну и при этом страстный сам по себе, конечно, я так понимаю, страстно все делается со страстью, ему это все нравится, но при этом человек у тебя вот такой, я бы сказала, в некотором случае, а с деньгами надо постабильнее, как говорится, поэтому вот, вот такой у нас вопросик, поэтому спасибо тебе, давай перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Ну, давай посмотрим, какие чувства ты в нем вызываешь. Я бы сказала, что ты в нем вызываешь... Здесь, конечно же, вот по луне, по, по повешенному, по восьмерке мечей. Здесь человек как-то смущен. Человек как-то, возможно, обнажен перед тобой, что даже ничего не сможет. Поделать. Поэтому здесь некоторое ощущение смущения, возможно, какая-то неловкость, то есть ты вызываешь в человеке немного неловкости, не знает как человек, возможно, также... Да, ты в нем все-таки вызываешь какие-то чувства. Это, это я прям неуклонна, что человек, возможно, контролировать их не может, либо их немножко не может осознать. Также я бы сказала, по восьмерке у нас с повешенным. Но дело в том, что возможно вы разноплановые люди в каких-то качествах возможно ты допустим как королева жезлов там яркая женщина, а он немножечко не привык возможно у вас новое знакомство возможно также здесь все равно здесь чувство ощущения симпатия может происходить, но здесь ощущение немного робкости, какой-то бескомпромиссности. И если в негативных отношениях, да, допустим, у вас какие-то негативненькие, у вас какие-то там сложные, непонятные отношения, то здесь ты больше вызываешь в нем чувство недопонимания, чувство обескуражения. Вот когда, вот, не знаю, когда ты хочешь написа, подпи, подписать документ, а у тебя ручки нету, а тебя все ждут. И вот такое некоторое внутреннее пах-пах-пах-пах внутри, и что же делать? И как-то она наливается щучки, вот какое-то нет некоторое ощущение смущения по такому сочетанию. Даже если, вы, если ты для него новая знакомая, то здесь, возможно, человек не осознает некоторых к тебе ощущений. То есть у него есть некоторое притязание по, в отношениях тебя. Это я для тех, у кого отношения ну, более-менее хотя бы как-то разговаривают, как-то общаются, что-то делается. Вот я для тех. То есть э, здесь смущение. Желание здесь может присутствовать, то есть по отношению к тебе, но здесь ощущение немного обескураженности, непонимания, возможно, чувство некоторого ощущения одиночества, если вы, соответственно, немного поры заняли далеко, или там ты занята какими-то делами, то здесь может ощущение, в принципе, какой-то некоторой потерянности. Здесь у нас восьмерка мечей прямо с повешенным. Немного отграждаются от королевы Жизл, некоторые ощущения одиночества, от решения и недопонимания по отношению к тебе. Поэтому, дорогие мои, вот у нас вот какая-то такая, в принципе, позиция. Поэтому, если это больше, конечно, подходит, наверное, для тех, кто только-только ну, познакомился какое-то непонимание, да, но если это также больше олицетворяет человека, который не разобрался в себе, тоже может, кстати, грубо говоря, о чем я... да. да, человек, возможно, не разобрался в себе и в своих вопросах, либо у него присутствуют какие-то внутренние страхи и предубеждения в каком-либо позиции жизненной, поэтому, дорогие мои, здесь немного сложно, немного отстраненно и присутствует к вам интерес, но если, соответственно, вы общаетесь, разговариваете, налаживаете некоторые связи, либо, либо сам молодой человек у тебя налаживает с тобой контакт, то есть вот. Но здесь, конечно, больше недопонимания тебя. Непонимание того, чего ты хочешь, того, чего ты требуешь, либо совсем не требуешь. То есть и наоборот, для кого-то наоборот хочется понять, но ну, а для большинства здесь все-таки у нас повешенное в конце, здесь же все-таки недопонимание, отстранение, отчужденность, замкнутость. Здесь вот такие какие-то ощущения а, ты вызываешь. Поэтому а, можно сигнификатор. Сигнификатор молодого человека здесь. Это дополнительный спонсорский вопрос. Давайте посмотрим. Сигнификатор. Кто он? Кто он? Что он? Кто он? Что он уже выпал? Недоверяющий человек. Недоверяющий, чувственный, чувствительный. Ну, неплохой психолог. Главное в себе только разобраться. И так все окей. Вот. Но здесь момент а, какого-то пессимизма. Может, человек просто в таких энергиях пребывает, или каких-то пессимистических, а, возможно, негативных сам по себе и в данный момент конкретной времени. Я не исключаю такой момент. Но пока сигнификатор немного такой. Грустный, грустненький, замкнутость, ощущение отстраненности и недоверия по отношению к окружающим недоверия даже самому себе порою. Э, Как-то человек хочет разобраться в своих проблемах, в своих ситуациях, возможно, без чьей-то какой-либо помощи. Э, немного ощущения отстранения. Еще раз говорю, либо человек пребывает в таком в данный момент состоянии, либо человек сам по себе такой. Я не исключаю только поверкованной жрицы, жрицы, потому что стоп-карта. Понимаешь, и на четырех картах остановились, и все, как будто, вот, знаешь. Поэтому я и говорю, либо человек немного сейчас не в том состоянии, чтобы воспринимать адекватно твое отношение к нему, либо твою, какие, твои какие-то письма. Либо сам по себе человек замкнутый и отстраненный. от всех и от окружения в общем плане. Поэтому человек также может даже истерить и в какой-то степени. Поэтому вот здесь какая-то такая ранимая душа. Либо в данной конкретной ситуации, либо сам по себе. Поэтому спасибо вам, что досмотрели. Давайте перейдем к следующему варианту.